Максимальная производительность колесных погрузчиков при выполнении погрузки, транспортировки и выгрузки достигается за счет оптимально подобранной комбинации силового агрегата, веса машины, гидравлической системы и конфигурации геометрии стрелы. Изучим это подробнее, рассмотрев модель 1121F. Геометрия z бар характерная для колесных погрузчиков серии F, является самой распространенной конфигурацией, которая позволяет добиться максимума грузоподъемности и усилия отрыва. Название Z-Bar определяется геометрической формой механизма подъема стрелы, если рассматривать часть от цилиндра ковша до тяги ковша. Для эксплуатации погрузчика в тяжелых условиях разработана простая и надежная кинематическая схема. Высокая производительность разгрузки обусловлена Углом разгрузки в 50 градусов Оптимальным углом возврата ковша при максимальной высоте стрелы и в положении для перевозки При необходимости получить больший радиус охвата на колесный погрузчик можно будет установить разные типы стрел Стрелу с увеличенным вылетом XR на все модели для увеличения высоты шарнирного пальца плюс 42 сантиметра на модели 1121F. Стрелу параллельного подъема XT на небольшие модели для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. При использовании этого типа стрелы виллы остаются в положении параллельно к земле во время подъема и опускания. Для погрузчика предлагаются ковши различного размера, которые выбираются в зависимости от веса машины и области ее применения. Модель 1121F может оснащаться ковшами объемом до 5,5 кубических метров для обычных условий применения и объемом до 14 кубических метров для легких материалов.